Здравствуйте, уникальный обряд от Улара У вашего ребенка появился конъюнктивит, и вы огорчились. А вы знаете, что ячмень можно вылечить с помощью очень несложного обряда. Подпишитесь на мой канал. Итак, обряд заключается вот в чем. Необходимо подойти к ребенку, глядя ему в лицо, сложить пальцы правой руки так, чтобы было три пальца поднятых вверх, после этого поплевать на три пальца, прикоснуться к ячменю и после чего поплевать три раза через левое плечо. Данный обряд очень просто делается, эффект не заставит себя ждать. В случае, если с первого раза не поможет, обряд необходимо проводить один раз в день, три дня подряд. На четвертый день ячмень обязательно у ребенка исчезнет. Вам понравилось данное видео и вы хотите получать дополнительную информацию? Не забудьте подписаться на мой канал и поставить комментарии чтобы остальные люди могли пользоваться в дальнейшем. Не забудьте распространять данное видео, пусть как можно больше людей знают о том, что магия существует.